30 марта 1856 года мирный договор в Париже скрепили своим подписью член Конгресса. Это был день капитуляции Парижа в 1814 году. Таким образом, позорная страница в истории Франции была закрыта. Победа в Восточной войне искупала поражение в войне с Европейской коалицией. Франция становилась вершительницей судеб Европы. Теперь все обращаться должны были в тюлери к Наполеону III, если хотели как-то изменить свое Вторая империя во всем блеске, как казалось в тот момент, на очень долгое время, представал перед Европой. России теперь необходимо было залечить раны. Будущее Австрии становилось очень туманным. Русь оказывалась. Так и полагался в такой ситуации в полном ауте. А Лондон осознавал, что если он хочет продолжать занимать те выгодные позиции, которых он достиг в результате поражения России, ему придется заискивать, по сути, перед Наполеоном. Так закончилось. Крымская или Восточная война. Закончилась и эпоха Николая Первого. 29 лет. Проведенных им на русском престоле не были теми годами, когда Россия смогла упрочить свое положение, ибо любая страна, а великая держава в первую очередь упрочивает свое положение благодаря внутреннему, целенаправленному, продуманному развитию, то есть усилению благосостояния своего и своего народа в первую очередь, не на военных захватах, ни на военных экспедициях к дипломатическом шантаже держится величие народа и его национального государства. Оно держится на экономической силе и на улучшении, неуклонном постоянном улучшении уровня жизни граждан на решение социальных проблем. Ничего этого, по сути, Николай Павлович лично так и не сделал. Определенного рода экономический прогресс, известное развитие промышленности и торговли происходило, но это был процесс объективный. Государь в этом повинен, в кавычках нет, он просто не стимулировал его должным образом и должным образом не мешал ему. Но он ничего не сделал для его ускорения. А самое страшное, сохраняя неприкосновенность крепостного права, он лишал страну необходимых темпов развития. Не желая идти на политические реформы принципиально. Он по-прежнему держал русское общество на голодном паике общественной жизни. В этом смысле это был огромный шаг назад по сравнению с правлением его брата, в особенности с первыми двадцатью годами правления Александра. Пока он после 16 октября 1820 года не встал окончательно на путь подавления либерализм и начатку демократии, как в Европе, так и у себя. На Апологеты императора Николая вспоминают обычно о том, что это было время Пушкина, Лерм, Гоголя. Иногда даже Чадаева вспоминают забывая сказать, что их талант, их творение, не творение я, а именно творение, пришедшиеся на годы правления императора Николая, не поощрялись им и не поддерживаются, а происходили, если не вопреки, то, по крайней мере, не соприкасаясь с его деятельностью, его политической волей. Если он поддержал прямо или косвенно Николая Васильевича Гоголя материально, то только по одной причине он ждал, что роман, который тот собирается написать, будет прославлением русской действительности. Первое том. Мертвого душ был чем угодно, но только не тем, чего ожидали от императора, чего ожидал от Гоголя император. Бедный Лермонт, удостоившийся от него и собаки, собачья смерть, высказан в узком кругу, и переменена официальное мнение только после того, как императрица большая поклонница творчества Лермонтова сделал выговор императору за без стаканов, известно, сухую фразу господа мы потеряли того, кто мог бы быть преемником Пушки, опять-таки не оправдывает ни его, ни тем более не говорит нам о том, что благодаря ему этот талант растет, успехи русской науки опять-таки происходили не благодаря ему. Может быть, он им не мешал, не буду говорить, что он мешал, это было бы несправедливо, но он не поощрял их. Он не действовал целенаправленно, как должен действовать мудрый государственный деятель, понимающие, что развитие науки и искусства это и есть духовное выражение, столь необходимое, экономического и социального прогресса. Не было прогресса, по большому счету, как же можно было поддерживать им духовное выражение? Что остается? Что можно поставить в зачет положительного? Пожалуй, только одно. Его гигантская гордость являлась основой поддержания им национальной чести. Но гордость переросла в гордыню и привела к глобальному поражению, которое затронуло национальную честь. То есть и здесь. Пройдет три года, и сын поставит ему память посредине Петербурга, являющийся не всякое сомнение произведением искусства. Причем обратите внимание до такой степени, что при всем негативном отношении к памяти Николая в советское время памятник не был снят или уничтожен. Но это... Это официально отношение к памяти императора Николая, да, оформленное замечательным, зодчим, прекрасным скульптором, но официально. Он проиграл. Он проиграл все эти 29 лет. Он замедлил, а в чем-то отбросил назад развитие страны. И даже тот застой, который он сумел создать, то есть внешне спокойное, стабильное состояние, обернулся потом тяжелым политическим и военным поражением. То есть социально-экономический жир, накопленный в эпоху застой, был растрачен за три года. Финансы были подорваны. Флот на Черном море пришлось уничтожить, mm -hmm. войска не потеряли чести, но не смогли выиграть войну. Печальный итог 29-летнего царства. И теперь его сыну и наследнику необходимо с таким наследством жить. и... переломить ситуацию, выйти из этого, если не полного, то полубанкротства, вернуть России ее потускневшее величие. Александр поймет, что это возможно только на пути немедленно серьезных реформ, по другому уже нельзя. Это и станет темой наших встреч в конце марта и в апреле месяца. В мае мы, очевидно, вернемся к внешней политике Уже в Это все. Итак, анонс. Следующая встреча будет посвящена Началу подготовки к отмене крепостного права будет посвящена началу оживления общественной жизни в России. Началу правления Александра II. Ну а теперь, как всегда, прошу ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, Англия все-таки осталась довольна результатами войны или нет?